Ой, ребята, всем привет! Это канал Mother Rusha, Вероника с вами. И вот сейчас смотрю на свою фронтальную камеру и смотрю, как у меня красное ветреное лицо. Это просто ужас, потому что у нас минус 9 с жутким ветром. И мне сегодня надо было ехать на работу, и у меня чувствую, как у меня все лицо горит. Вот я приехала. Может, давление, конечно, возраста уже предрасполагает к этому, но нет. На самом деле, вот реально обожено все лицо ветра. Ну ладно, ладно, это я так, чтобы разнообразить, чтобы не было так скучно нам с вами. Это канал Mother Russia, Вероника и... Это канал об иммиграции в США и о жизни в США иммигрантов. Вот это о чем мой канал. И сегодня я хочу поговорить по поводу возвращений. Почему бывают такие случаи, что люди, проживя в США какое-то время, возвращаются на родину, конкретно в Россию. Поехали! И смешались все, как на экране. Россиянцы и Итак, если вы когда-либо смотрели других блогеров, которые рассказывают о жизни в США, вы, наверное, знаете таких вот популярных, как там, как там, вдумчиво обо всем, Саша во Флориде, Алекс Брежнев, Бонд» и такая вот такая. Великолепная четверка, я бы даже сказала. Это все мужчины, которые бесконечно рассказывают, как США плохо, и все так нехорошо. Ну, каждый напирает на свое. У одного с бабами все плохо. Это они говорят с бабами. Я вообще такое слово не говорю. У одного с женщинами не складывается, у другого... Там все в кредитах, все в кредитах, какой-то кошмар, как жить дальше, все в кредитах. Я вас научу, как надо жить, всегда говорит этот блогер. А у Третьего вообще, он такой вот, он страдалец, его перевезли, у него там что-то глаз отказал, потому что у него такая депрессия на фоне жизни в США. Четвертый тоже там что-то нудит, как вот, да, да да все так плохо. Такая бытовая отсталость в Америке, как жить-то? Как они живут-то здесь, бедолаги? Ну ладно, но я вам хочу сказать, вот в оправдании этим всем четверым товарищам есть одно такое, как бы, хорошее дело, чем их можно оправдать. У людей не сложилась судьба. А вообще мужчина, у которого не сложилась судьба, вот э, она, как правило, и складывается у таких вот нытиков, вот таких вот... Что да да тебе 40 лет, возьми себя в руки. Вот. Не представляю, как с таким мужчиной жить. У меня муж-то тоже не особо веселый, но вот это... Кошмар просто короче какой-то. вот И вот я понимаю, что бывает, что жизнь не складывается так, как они ее себе представляли, но и после этого люди возвращаются. Ну так вот, я знаю только один случай возвращения. Вот один парень вернулся, прожил в России 4 года и сказал «никогда» обратно в Нью-Йорк, Нью-Йорк, а где Нью-Йорк, так Маня-то зовут. Нет, где никогда, потому что там в бизнесе его кто-то в Краснодаре подставил, что-то у него так не сложилось, что-то как-то все у него не задалось там». Он сказал, боже, какой я был дурак, что я тут делал, мне надо обратно-обратно в это отсталое государство под названием США. Но мы поговорим сегодня о нескольких причинах, почему иногда люди возвращаются, такие примеры есть. Но ну, первый пример, что люди здесь приобрели какую-то такую хорошую профессию, которая очень востребована в России, за которая новая и которой, за которую будут платить очень хорошие деньги. И не подумали, что буду жить там на чужбине, когда я могу жить там на родине и общаться с друзьями, с родственниками и при этом зарабатывать хорошие деньги. Я вот знаю, такие вот случаи тоже бывают. Вторая причина – это тоска. Ну, вы же понимаете, когда вы переезжаете сюда, вы оставляете там родителей, вы оставляете там друзей, вы оставляете там знакомых, вы вообще всю свою жизнь там оставляете, и очень сложно иногда с этим справиться, ты выпадаешь из социума, из круга, в котором ты общался, и вот это вот все новое, все эти люди непонятные, и ментальность непонятная, и язык непонятный, тебе здесь становится тоскливо и плохо, и вместо того, чтобы приспосабливаться, люди как бы лапки опустили и подумали, да нафига, Нафига? Где родился, там сгодился. И чалят обратно. Нет, я сейчас просто <с> <с> начала юморно, но на самом деле я прекрасно этих людей понимаю. То есть это не так вот смешно на самом деле, как я об этом говорю. Втор Третья причина а – Люди не знают язык, и проживя здесь долгое время, особенно когда люди приехали без денег, и у них нет возможности а, там, платить курсы, или просто времени ходить даже на бесплатные курсы и учить язык, потому что я миллион, миллиард, 155 пятый миллиардный раз вам скажу, что, ребята, язык необходим, пока вы не у, выучите английский, вы не поймете семантику этого языка вы не врубитесь в американский менталитет. Вот вы не въедете в него, потому что слова в Америке очень точные, определения очень точные, и не всегда их можно даже на русский перевести, потому что американцы вот вкладывают в них те значения, которых у нас просто нет, или их надо описать несколькими словами. И вот только поняв разговорный язык, научившись говорить на разговорном американском языке, вы сможете врубиться в их менталитет. И вот только после этого вам здесь как-то станет легче жить. Третье. Вот я всегда смотрю, когда там блогеры рассказывают, вот эти забавные ребята... «Великолепная четверка». Как это? Великолепный ты Я сейчас просто детскую книжку слушаю, аудиокнижку. Мы с детьми слушаем «Тайны искатели и «Собака». Вот эти вот искатели правды, они вот всегда рассказывают. Вы же смотрели голливудские фильмы, а женщины у них не такие. Вы представляете, они не такие. И не все они живут в домах с бассейном, и вообще у них жизнь такая. Но, блин, ребята, если вы простите, можно честно скажу, такие идиоты, что, насмотревшись художественных фильмов, вы решаете, что переехав сюда, ваша жизнь будет такая же, как в каком-то художественном кино, ну, посмотрите тогда Бивис и Батхит. И подумайте, что да, вот Америка такая, там все вот эти тупые, тупые Бивисы и Батхиты, что мы туда поедем? Просто не тратьте свое время, потому что, ну, честно вам хочу сказать, это надо быть очень, очень, очень узким, я хочу сказать слово «тупым человеком», чтобы, переезжая в страну, строить понимание о ней на фоне художественных фильмов, на фоне голливудского кино. Тем более, я не знаю, какие они там смотрели, есть фильмы голливудские, очень хорошо рассказывающие, описывающие правду жизни в Америке. Поэтому что они там посмотрели, что, чему они там были так разочарованы, или они что там думали, Шеренстон, одни Шеренстон по улицам ходят, да? и Кера Найтли, хотя она, по-моему, британка, да, все они такие тут американки, они толстые. Кстати, мы приехали, а они такие, эти женщины американские, они такие толстые, такие вообще непривлекательные, мужеподобные, ничего не надо. Ну, это вот, вот, вот это вот происходит, когда человек, не знаю, где, в каких-то розовых, какие-то розовочки надел перед тем, как ехать сюда. Боже, здесь Абсолютно разные женщины, ребята. Толстые, худые, красивые, некрасивые, умные, глупые, как и во всем мире. Здесь очень много разных людей. Что мне, допустим, лично в Америке нравится, что типа жи внешности такие очень разнообразные, потому что страна иммигрантская, там латиносы, черные, белые, хотел сказать, красные. Хотя и индейца ни одного не видела здесь. Ну, в общем, они все перемешаны, и у них есть очень интересные лица, такие настолько необычные для нас. Эм, вот. И Поэтому я вот думаю, вот что такое, чё такое, на что вы рассчитывали? И Я не знаю, может они там жили в доме, как это, в святом доме фотомоделей э, в России, и каждая женщина была прекрасна, здесь вот они такие, представляете, они вот такие. А больше всего мне нравится, когда они говорят по поводу женской прагматичности у американок. Блин, блин, ну а наши же все такие бессеребреницы, ой. Лишь бы любил, бьет, значит, любит, не зарабатывает, ну, такой хороший, ну, тут... все наши такие русские женщины, как они говорят, хозяйственные, дамы, хозяйственные, конечно, ну, и американки есть очень хозяйственные, а есть нехозяйственные, а есть и русские женщины очень нехозяйственные, я вам секрет открою, но оставим эту тему. Четвертое, вот эти вот розовые очки, да, все-таки, ребята, Многие их одевают, и они думают, что вот они приедут, и там вот на всяких таких черных работах работать не будут. Что сразу их возьмут менеджерами. Не важно, что их образование здесь не котируется. И не важно, что они не знают языка, но все равно они тут будут менеджерами. И вообще, что здесь будет гораздо легче все это найти работу, и вообще все ждут. Ну, блин, ребята, вы же Иммигранты, вы переезжаете, вы будете. Вот я всегда хочу дать пример, да? вот у нас есть город Краснодар. И я, когда поступила в университет, я увидела там, наверное, 80% людей, которые не из Краснодара. У нас из Краснодара, наверное, было процентов 20% в, в, на моем там потоке, факультете. А, и я такая смотрю, думаю, ё-моё... Ёлки-палки, но это совершенно другие люди, так это из Краснодарского края люди или там из Ростовской области, люди, которые говорят со мной на язы одном языке, но они все равно другие, и они уже начинают вливаться, подстраиваться и что-то завоевывать этот город как-то, потому что им этого необ необходимо, потому что им не было дано, как мне там с детства в этом городе родиться, точно така, в такой же позиции бы была я, если бы я из Краснодара поехала учиться в Москву. Я бы тоже там была провинциалка, которой приход... пришлось бы пробиваться, потому что мне там нет ни родственников, ни квартиры, а, ни там, друзей, ни знакомых, никого. И точно так же, а тем более вы миграции, вы переезжаете, вы здесь, вы, пони... вы должны понимать каждый раз розовочки снять, вообще выкинуть. Или лучше раздавить каблуком, и каждый раз понимать, что я сюда переехал, и мне здесь придется выживать. Мне придется подстраиваться, мне придется пахать больше, чем коренному населению. Мне придется здесь а, что-то доучивать, как минимум, язык и так далее. И не и держа это в голове, надо быть, я не знаю, я не знаю, надо быть кем, рассчитывая на то, что здесь все тебе положат. Блюдечки, да, и скажут: ой, ну раз ты приехал к нам в Америку, будем тебя теперь любить, холить или лелеять Нет. Еще почему такие большие возвращения? Очень многие люди уехали в Америку тогда, в 2004 год, 2000 Я вот в Америке, первый раз была, по-моему, студенткой в 2002 И очень много было студентов, которые вместе со мной переехали. Такие программы были типа «Walk and Travel», «Camp Counselors» и так далее. И вот мы тогда все здесь побывали. Ну, я такая вернулась домой, а многие не вернулись, многие остались по вот этим визам, и потом уже как-то, как-то здесь ä, ä, ä, забыла слово. Вот слова вылетают. Фу, ä, не ассимилировались. Легализировались. Вот. Такие слова сложные для меня. И уже как-то здесь легализировались потом. Но они-то помнят Россию какой? 2000 -го года? А сейчас какая Россия? 2019. И им кажется, что вот там точно так же можно делать бизнес, как в 2000 году. Нет, я вам скажу, ребята, нельзя. Это уже совершенно другая страна, с другими доходами и с другой экономикой. Экономика провалилась, и очень сложно, очень сложно в России создать какой-то рентабельный бизнес, если ты не на каких-то там гос заказов или что-то там не мутишь, как у нас это наша чисто российская мулька, где-то что-то замутить, что-то там вот как-то там пристроиться. Нет, реально создать бизнес намного легче в Америке на сегодня. Вот это намного легче. Ты просто играешь, тебе нужно играть по, по правилам, и все, и тебя никто не будет долбать вот там вот, вот ссылочку вы увидите, я рассказываю, я когда-то была управляющей в России, в Краснодаре, рестораном. И вот, вот эти вот все проверки, то, что там происходит, и как из тебя выжимают эти бабки. Здесь такого нет. Здесь такого нет и в помине, и поэтому в этом плане гораздо легче жить и строить бизнес здесь. Но для этого опять же надо учить законодательство надо что-то учить. Когда ты приезжаешь в молодом возрасте, у тебя есть на это время, есть возможность, тебе не нужно думать о хлебе насущном. А когда, тем более, и вот когда вот я на этих всех ребят смотрю, думаю, господи, какой позор. Вот честно, какой позор. Вот я не хочу ничего говорить про себя, но мне, я переехал в Америку, мне было 35 лет. Я живу здесь 4,5 год, 4,5 года, грубо говоря. У меня есть свой дом, Кошмар какой в кредит, представляете? У меня дом в кредит. Меня там пытаются, тут там пытаются научить, как это плохо. Жила бы сейчас в апартментах скирдовала по 500 баксов бы, да. И как бы, как бы, я через 20 бы дом себе купила за наличку. Правда, умное решение. Прикольно. Вот. У меня здесь есть две машины на семью. У меня. Бота не очень-то квалифицированная, вообще, точнее, не квалифицированная. У меня страховки медицинские есть, и у меня, и у детей. У меня продукты есть, у меня общение есть и с американцами, и с русскоязычными. Но лично для меня недостаточно, недостаточно этого общения, это 100%. Но это лично для меня. У меня есть друзья-американцы, с которыми я езжу отдыхать, подруги. У меня есть русские подруги, с которыми я никогда не езжу почему-то. Ну, не получается у нас как-то с русскими девочками куда-то выезжать. Ну, общаться получается. То есть у меня муж работает, у меня как бы есть деньги за все заплатить. Так я переехала в 35 лет. Я могу честно сказать, если бы я сюда переехала в 20, я... Ну, Думаю, что я гораздо большего достигла, потому что у меня еще двое детей, которых надо и на секции возить, и уроки с ними делать. И как бы мы переехали, младшему вообще было 10 месяцев, то есть это вот все время он у тебя на руках. И никого у нас здесь вообще не было, ни одного знакомого человека, понимаете. Но а, а вот эти вот рыдающие, так у меня создается только один простой вывод. Мама, не слушай, что я сейчас скажу. Пиздят. Намеренно брешут для того, чтобы поднять рейтинг. Но мы же говорим о людях, которые возвращаются. И я допускаю, что есть люди, которые себя не находят. И вспоминая то, как у них было в России хорошо, и общение, и друзья, и какое-то понимание. Блин, ну в одну реку не войдешь дважды. Чем дольше вы здесь живете, тем больше вы отдаляетесь от тех реалий. Россия меняется не в лучшую сторону, к сожалению, опять же. И еще один такой момент, как бы знакомые отходят. Я вообще очень много знакомых в России потеряла. Остались только очень-очень-очень близкие друзья, с которыми я там общаюсь. Потому что ну, когда ты постоянно не можешь поддерживать общение, люди растворяются. Вот, Поэтому вот как-то так. Вот, поэтому есть возвращение, и, к сожалению, после возвращения есть и разочарование. Как я уже когда-то говорила, я вот недавно Розинского смотрела про Чаядаева, когда Чаядаев там эмигрировал на полгода, приехал обратно в Россию и говорит, а дома нет. Но вот я понимаю, вот это классики, она на той, они на той классике, чтобы емко и лаконично, сказать то, что происходит на сегодняшний день. Я не знаю, расскажите вы, пожалуйста, если у вас есть знакомые, которые вернулись из США, там Канады, Европы, Австралии, обратно жить в Россию, любую страну СНГ, в чем их была основная причина, почему у них не получилось здесь реализовать себя, почему им здесь было плохо, или почему на родине вот что, что их тянуло на родину, про себя могу честно сказать, что если бы в России сейчас не творилось то, что творится, меня бы здесь уже не было. Несмотря на то, что я всегда благодарна стране этой стране, что она мне достаточно много чего дала. Спасибо. Как бы спасибо, что вот как-то у меня получилось, мне кажется, у меня получилось здесь достойно жить. Я наблюдая за миром вокруг, я понимаю, что я живу, в общем-то, достойно. Уровень жизни как-то как вот так. Вот, ну вы сами знаете, что надо пальчики вверх поставить, что надо колокольчик нажать и подписаться. Мне будет это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Пока-пока. Эм,